Братья и сестры, 8 апреля в 4 часа утра, без объявления войны, немцы убили автокликер для проекта «Ойо». Маленький, никому не мешающий скрипт был задавлен этим монстром немецким. Скрипт помогал многим зарабатывать копеечку в этом проекте, но сейчас он перестал работать. Старая версия этого скрипта. Добрый день, друзья, я Игорь Ченаусов. Еще один ролик о проекте Медио, посвященный автокликеру. Значит, не прошло и двух дней после смерти старого скрипта, то есть король умер, да здравствует король, появился новый работающий скрипт. Друзья, то, что скрипты недолго живут, это нормально. Особенно для обновляющихся проектов. я постоянно обновляется, вы это замечаете. Поэтому эта версия скрипта тоже поработает, но тоже это будет не вечно. Хотя я знаком с одним замечательным человеком, Михаилом Стоевым. Он утверждает, что его скрипты, некоторые скрипты, вечные. То есть работать будут всегда. Этот скрипт получил от одного хорошего человечка сегодня утром. Отправил нескольким своим рефералом и по отзывам по сегодняшнему дню скрипт работает. Я, к сожалению, его еще проверить не смог. Объясню почему. Дело в том, что я в этом проекте забанен, то есть мой аккаунт забанен. Сразу отвечу на вопрос, почему я получил бан в этом проекте. Значит, Не потому, что проект смониторил, то есть понял, что я пользуюсь автокликером и меня за это закрыли. Нет, не из-за этого, подчеркиваю, меня не обнаружили. Я спалился сам. То есть говоря, проще от небольшого, а может быть слишком большого ума, я дал на самом проекте рекламу автокликера. И немцы мне прислали письмо, что за такие действия ваш аккаунт будет заблокирован. И через несколько дней мой аккаунт, правда, заблокирован. Какой из этого можно сделать вывод? То есть немцы определились со своей позицией к программам накрутки. Скорее всего, они будут каким-то образом бороться с автокликером. Как это будет происходить, не могу вам точно сказать. Но не повторяйте моих ошибок, не политесь сами. Потому что для людей, которые вложили в этот проект деньги, это, конечно, ну, наиболее обидно. Мне, конечно, больше всего обидно за потерю своих рефералов. То есть у меня сейчас... Все собранные рефералы, все мои там 300 с лишним человек, я их потерял. Жалко, обидно, но это абсолютно не значит, что я не буду этим людям помогать. Помогать буду. Значит, друзья, если вы не испугались вот таких вот страшных надписей и решили пользоваться автокликером, если вы хотите получить от меня автокликер, я продавать его не буду. Я опять же его отдам бесплатно, но за небольшой, за небольшой энергообмен. То есть, что вам нужно будет сделать, друзья? Посмотреть ролик, ссылку на который вы получили до конца. То есть, пожалуйста, дождитесь, пока он дойдет до конца. Убедиться, что вы вошли в YouTube как авторизированный пользователь. То есть, то, что у вас вот здесь вот мигает иконочка. Если вы вошли как не авторизированный пользователь, то будет кнопочка Войти. Вам необходимо нажать на кнопочку Войти и ввести данные своей почты от Gmail. То есть вбиваете почту от Gmail и попадаете на YouTube уже как авторизированный пользователь. Что делаем дальше? Под видео будет у вас красненькая кнопочка подписаться на канал. Если вы хотите получать первыми все свежести от меня, все новости, советы, рекомендации, если конечно они вам нужны, жмите на эту кнопочку. Это бесплатно и очень удобно. Далее под Кнопочкой подписки на канал есть две кнопочки. Нравится, не нравится. Нажмите, пожалуйста, на любую из них, на ваше усмотрение, какая вам больше приглянулась. Значит, друзья, если у вас очень много эмоций, то предлагаю вам вылить их в виде комментария под видео. То есть вот щелкайте в поле комментария и пишите что-нибудь. Зачем же портишь проект? Ну, что-нибудь типа такое. Ну, конечно, лучше писать без ошибок. Если эмоций у вас немного, но у вас есть аккаунт в социальных сетях, пожалуйста, нажмите на кнопочку «Поделиться» и нажмите на иконочку той социальной сети, в которой вы зарегистрированы. Там, где у вас есть друзья. Буду вам за это очень признателен. Но делитесь с умом. То есть, нажимая на иконочку Нажимая на иконочку в поле «Рассказать, рассказать об этом что-нибудь», напишите типа такого «Новый автокликер для ОЯ. обращаться» и ваши данные, именно ваши данные, ваш скайп, ваша электронная почта и так далее. Нажимаем на кнопочку «Поделиться» если вы умеете добавлять в избранное то нажав на кнопочку добавить в вы можете выбрать любой плейлист но ну, например посмотреть позже и данный ролик, ролик добавится к этому плейлисту это тоже замечательно значит, я вам перечислил все что можно сделать те кто сделает все я дам еще какой нибудь бонус лично от себя так необходимо выполнить минимум три из перечисленных действий значит для того чтобы я понял что все было сделано по-честному. Мне от вас требуется только одно. Ссылка на ваш канал. То есть у вас у всех есть канал. Как ни странно, вот как раз об этом узнаете. То есть нажимаете на свою иконочку, нажимаете на мой канал. И вот эту вот ссылочку мне просто-напросто отправляете. Значит, если вы отправляете на почту, которая сейчас указана, то больше ничего не надо. Если отправляете эту ссылку мне в скайп, то укажите свою электронную почту. Я буду рассылать автокликер по почте, то есть сделаю рассылку, потому что каждому отправлять, я это уже проходил, это очень долго. Значит, отправлять буду, скорее всего, завтра вечером. Заявки можете отправлять уже сегодня. Почему завтра вечером? Потому что я сегодня зарегистрируюсь в проекте с нового компьютера, с новым интернетом. Вот, сам проверю этот автокликер, и только после того, когда я буду уверен, что он нормально работает, я буду отправлять его всем, кто выполнит вот такой небольшой энергообмен. Спасибо, друзья! Сниму еще одно видео о той идее, которую я сейчас разрабатываю в плане проекта ОЮ. Хочу выжать из этого проекта все возможное, то есть хочу добиться качественной работы с одного компьютера несколькими аккаунтами то есть уже что-то получается но хочу сейчас сделать такую хорошую схемку и делиться этой схемкой со своими рефералами все, всем спасибо, до свидания